Добрый вечер, мы из Украины. брайан Сергей, спилка бджералев Украины Бакфаст. По поводу кислоты бепина, снижения яйцекладки. Яйцекладки у пчел зависит исключительно от приноса нектара. Кормят, у будет Сережа, у, матки. Яйциклад, у матки. Я Я оговорился, прошу прощения. Думаешь, заодно, за другое. кислота и бипин, они одинаково влияют, наверное, и может только повлиять их большая концентрация. Причем на пчел, а пчел уже, естественно, меньше кормят э, матку. И поэтому с этим связано э, снижение яйцекладки. Вот э, если представить биологию пчелы, там V-образный клапан, он как работал, так и работает. Сказать, что он стал на 30% меньше работать, ну это глупость, извините. Просто механически снизить никак это невозможно. То есть, то есть, то есть через питание. Вот, вот это, это, я в этом твердо уверен. А напрямую нет. Концентрации э, не стоит большие давать, и все будет в порядке. Но мы знаем с вами, до 0,05 это э, нормально. Если выше, то может быть проблемы. Смотри. Все, спасибо. Да, Сережа, спасибо за ремарку. Смотрите, но тут еще, еще может быть какой, какой фактор... Да, может быть. Ну Как долго? В момент обработки в течение полу... Полусуток, в течение суток, возможно, да, вмешательство щавелевой кислотой, то есть каким-то акарицидом, то, что противоестественно пчелиному жилищу, пчелиной белой, Конечно, кормежка, как Сергей говорит, кормление сократится, потому что пчелам не до этого. Они панически сейчас стараются избавиться, вентилировать и ну, выветрить, это народное присутствие в семье. Да, конечно, кормление снизилось. Пожалуйста, проверить, провести замеры, как там это проводилось, может быть. Но это не значит, что это является, что сегодня мы обработали щаверокистотой в мае месяце, и все, и на весь сезон 30% минус яйцеклад. Ну, у меня как-то логика не, не ложится сюда. То, что может быть, Любое вмешательство в природу, конечно, где-то мы теряем. Где-то не, не без этого. Ну, из двух зол нужно выбирать меньше. Если можно, еще ремарка по аскоферозу. Значит, вот взять Данию, да, ну и восточную Европу. Люди, которые занимаются ну, селекционной работой, Вообще забыли, что такое аскофероз, он практически не встречается. Семьи, которые попадаются, семи с матками, которые попадаются с таким явлением, как аскофероз, просто в дальнейшую селекцию не используют, и он просто исчезает этого. У нас никто это не контролирует, поэтому возможно такие проявления. Все, Посмотрите, спасибо. Да, пока. спасибо. Смотрите, раз уже дело зашло за аскофероз. Я очень часто привожу пример гомогената, процесс сбора гомогената. И почему рекомендация всегда, в частности, моя рекомендация использовать небольшие площадя для воспитания трутневого расплода, трутневой личинки. Небольшие. Лучше пускай это будет в месяц их поставить два два небольших окошка. Ну, как раньше строительная рамка была еще при Союзе, в, нижнем, в нижней части бруска вырезалась или вставлялась обойма такая, или же, как я делаю, полурамка магазина ставится в гнездо, внизу отстраивается язык, и то есть небольшое, почему небольшое количество воспитания трудня должно быть в семье при... То ли пчеловод применяете как за технический метод борьбы, как ловушку для клеща, то ли комбинирует это с получением гомагината, неважно. Лучше использовать дважды в течение месяца, но небольшими порциями, если так можно выразиться, небольшими площадями. Потому что замечено, когда большие Рамки ставят сразу гнездовую, особенно на 300, и дают там в семье воспитывать трутневый расплод, то есть отстраиваться вначале, или это было сразу трутневая вещина. И появляется в некоторых ячейках личинки, появляются уже очаги оскосфероза. Это еще не болезнь, это еще не болезнь. В расплоде его еще нет, но сигнал для пчеловода, если он обратил на это внимание, или где-то в нижних стихийных застройках трутневых пчеловод увидел на трутне ячейки в небольших количествах аскосфероза, значит все, это сигнал для нас, что семья где-то перебрала в своих энергозатратах срочно прекратить расширение между, особенно разрывать расплод сущу там и вощина и так далее, потому что как раз аскосфероз является причиной того, что мы вмешались однажды в гнездо, вот этим вот расширением охладили его, потому что по холодным ночам семья сжимается к центру, а крайние периферические Участки расплода остаются не обогретые, соответственно, недокормные Точно так же и трутень. Он всегда, если мы обращаем внимание, либо под брусками внизу, в большом подрамочном пространстве пчел отстраивает, или на нижних участках рамок. То есть там, где зона, зона влияния холодного воздуха или при понижении температуры больше всего оказывает на именно вот эти участки там, где трутневый раствор. И если появились небольшие очаги в трутневом расплоде, значит, первый сигнал, чтобы пчеловоду ни в коем случае не расширять гнездо, а сжать его на расплодной рамке. А все остальное поставить сбоку. Вот это одно из таких вот важных рекомендаций. Всегда я на этом делаю... Заостряю внимание, потому что не забываем, почему мало небольшое количество ячеек. Потому что при кормлении личинок маточным молочком, а маточное молочко выделяет пчелы-кормилицы в этот период, и кормить личинку челинную и кормить трутня, и кормить матку саму. И плюс еще подкармливать молодых пчел-кормилец и молодого трутня тоже маточным молочком. Для формирования у пчел молодых будущих кормилец желез, а у будущего трутня, как и производителя формирования, сперматозоиды. То есть расход маточного молочка просто колоссальный. И давать большие участки для воспитания трутневых личинок ну, крайне нежелательно потому что мы можем попасть на, на такую неприятность. И аскосфероз, вот первый, первый сигнал уже перебора в энерготратах, возможностях пчелиной семьи по своим способностям выкармливать личинок, как раз вот этот показатель и есть. Появление аскосфероза в небольших начале участках трутневого расплода. Так, ну, в общем, так, разошлись мы в аскосферозе. Ничего страшного, есть селекция, Сергей сказал селекция, значит селекция будет у нас во главе стоять этого. Можно еще пару слов Давай, Сережа, по Регар. этому поводу. На любые болезни влияет иммунитет и жизнестойкость пчел. Это не одно и то же. Обратите внимание, иммунитет, он появляется вследствие выздоравливания болезней. Понимаете? А жизнестойкость, она уже передается больше генетически. Так вот, если кто следит за жизнестойкостью, так, тот потом не переживает за иммунитет. Понятно, да? То есть, если мы именно отбираем по жизнестойкости эти, ну, дальнейшую селекцию опять, тогда и у нас ну, с иммунитетом проблем не будет. Любой, с любой болезнью справится и он появится. Все. Ну, правильно, есть такое понятие, как резистентность. Почему я всегда, я вот на прошлом, кстати, зуме <къем> подчеркивал, <къем> по эффективности и приоритетности сильных семей. Для чего нужно обратить серьезное внимание по воспитанию максимально эффективно первого поколения? при смене вот с зимующими пчелами себе на замену первого поколения, Чтобы там не одна-одна одну выкармливала еле-еле на последних запасах этой, этого белка жирового тела, чтобы выработать маточное молочко. А чтобы выкармливало несколько пчел это первое поколение. Потому что через маточное молочко передается не только генокод наследственности, а и состояние физиологии пчел-кормилец по резистентности. Вот то, о чем говорил Сергей. Ну, это селекция, правильно. Понятно, что это, это как раз и есть воспитание семьи воспитательницы, почему должны быть, соответственно, рекордистки. И селекцию я у себя на любительской пасеке провожу по двум параметрам, по двум показателям. Это склонность к болезням и хорошая зимовка. Все. Все остальное я уже делаю с помощью отводков, там, урожайность свою, выход товара. Это же второстепенно. Самое главное – это склонность к болезням и, и зимовка. То есть два показателя при селекции любительства. Все нормально, да? Вот смотрите, ну вокруг аборигенной спрашивают, тут хорошая тема. Аборигенная селекция. Ну, как бы тут не хотелось кому-то противиться этой аборигенной селекции, но это моя тема, я стараюсь ее держать как можно на высоком уровне, потому что никуда не денешься от, от того, с чем мы имеем дело из дня в день, из года в год, из, от сезона к сезону, потому что мы имеем в округе. Вот как-то меня спрашивают... Пчеловод, как можно, вот у Прокоповича была степная, не знаю, откуда он узнал, что у него была степная, Ну, скорее всего, потому что он в этом районе жил, в то время понятно, это была украинская степная. Вот как бы ту линию достать, как бы на ту линию выйти. Ну хорошо, выйдем, как мы на ту... Во-первых, сохранилась, сохранилась ли она, та линия, и могла ли она сохраниться. 200 лет прошло и даже больше. И какие были вообще селекционные мероприятия в то время, когда пчелы развивались из года в год, десятилетия, столетия, тысячелетия, развивались на кормовой базе исключительно дикоросов. Ну хорошо, мы взяли с тех времен, вот так вот виртуально представили, теоретически попало нам это порода с всех времен вот эту нашу культуру на полях в рабс генетически модифицированный подсолнух и так далее. И как бы эта пчела себя чувствовала вот так можно сказать так стерильно воспитанная на полифлорном изобилии аминокислотном дикоросов и попала в нашу вот эту вот культуру полей. Это все шло эволюционно, приспосабливаясь из года в год, из сезона к сезону, от изменения постепенного климата, постепенного изменения кормовой базы и так далее. Как раньше пчеловоды держали свои семьи. Еще до появления рамочного улья Прокоповича. Закурили, закурили пчел, мед вырезали, бортя вывезли к деревьям, подвесили к деревьям, опять раи заселили. Опять привезли, уничтожили, мед взяли, снова вывезли. И вся селекция, все было в природе. Вся селекция была чисто по, по природному вот этому отбору. И... Конкуренция медведю, извините. Конкуренция медведю, он точно так поступал. У меня когда-то есть лекции от медведя до селекционера, эволюция целая. Ну, так он поступал, отбирал это, а мы точно так поступали, отбирали и по-наглому Я прошу прощения, может, я перебил? Да нет, Я еще буду перебивать. Тема очень интересная. У нас да. круглый стол, так что мы не особо... Главное, чтобы она была в тему. Так вот, мне нравится до еще до Прокоповича тема Витвицкого. Мы, по-моему, об этом говорили на прошлом зуме. Так у него позиция была какая? В зиму, в зиму запускал, я не знаю, уже, по-моему, они сохраняли, была, была технология, что они сохраняли у, в своих э, дуплах. Ну Видно, надоело им таскать туда-сюда на заселение в леса. Они начали их сохранять уже у себя, врезать каким-то образом, создавать такие условия для то есть ну, облегчения для себя и для пчел. И одинаков, при одинаковых условиях те семьи, которые погибали в дуплянках, для него это был самый важный фактор. Важный фактор в чем? Что погибали как раз те семьи, которые не принимали в следующем году свое участие в создании селекционного генофонда. Именно эти слабые. Природа всегда перестраховывается ну, везде и во всем и в многократном таком многократной пропорции. Вот возьмите матку. У, у, у три 4,5-3,5 миллиона сперматозоидов. Матка умещает свой семяприемник 5-7. Ну, казалось бы, один трутень достаточно, ну, два, для спаривания. Нет, почему то матка, раньше говорили, с 10, с 10 спаривается, а сейчас уже оказывается... 30 трудней участвуют в спаривании матки и передает свою сперму. И выбирается самая жизнеспособная сперма, остальная с мукусом удаляется. Затем в спермоприемник заходит тоже самое жизнеспособное. И затем, когда из спермоприемника уже при оплодотворении яйца идет, тоже уже спермонасос вытаскивается. Самую жизнеспособную, которая первая стоит в очереди на оплодотворение яйца. И еще один момент. При, при естественном природном отборе, как природа приспособила этот отбор жесткий. До сих пор наука не знает, как происходит оплодотворение яйца. Либо там микропиллярное отверстие, куда при из двух спарного яйцевода спарных, в непарный заходит яйцо, подходит к семоприемнику, и там заходит сперматозоид, и попадает, если деплоид на яйцо, подходит. Значит, туда заходит сперматозоид в микропилярное отверстие для того, чтобы оплодотворить это яйцо, сделать его звоним набором хромосом. Но другая группа ученых сказала, что ничего подобного, никакого там нет микропиллярного отверстия. Выходит несколько сперматозоидов, 5-7 и даже 10. И самый сильный из них засверливается в оболочку яйца и оплодотворяет это яйцо. Самый жизнеспособный. И вот представьте себе, какой этап идет эволюционной приспособленности и перестраховки в природе, когда вылетает она из семьи своей из-за ней шлейф уходит из своих близкородственных братьев, то есть уход от инбридинга близкородственного и перестраховка по возможности облета там самого сильного трутня, попадание сперматозоиды самой сильной, и плюс еще и на, в конечном итоге и самый сильный засверливается. но ну, меня почему-то это ближе лежит вот по этой по логике, что может действительно так, раз наука, но это по Руднеру. Раз наука, вот на в таком на, на распуте. Но как бы там ни было, даже, даже эта цепочка, вот ту, которую мы перечислили, этот этап, когда матка вылетает на вул и происходит наполнение сперматозоидами, и на выходе уже идет яйцо. И то это, этот этап говорит, о какой приспособности, о, о какой перестраховке природы для того, чтобы выжила сильная и сильнейшая. И откуда у меня сомнения, ну не сомнения, а как-то э, вот такое недоверие, не, даже недоверие. То я сейчас опять бурю, бурю гнева вызову на себя к инструментальному осеменению. Мне кажется, что островной фактор осеменения был маток островной. Сейчас дают фору и инструментальному в том числе, потому что я имел имел э, возможность общаться с инструментальщиками. Они говорят, что линию мы можем держать. Да, мы об этом уже говорили, инструментальным осеменением. Но на рабочей семьи отдаем именно, именно в, на свободный обгул. Если островной, островные обгулы, то есть островные облетники, а очень ограниченный. Ты только создай отцовскую семью нормальную и семью маток готовой для обгула. Вывози на, на 10-15 дней максимум. И там ты получишь и нормальную селекцию по линии, той, которую ты хочешь получить, которую ты создал. Не боясь о а каких-то залетных труднях. И как раз ты дашь серьезную основу по физиологии. Можно ремарочку? Давай, Сергей. Ну, тут надо понимать такие вещи. Есть вопросы селекции, а есть вопросы получения товарного меда. Так вот, контролируемое спаривание, в которое входит искусственно осеменение. Оно как раз предназначено для того, чтобы иметь маток, которых впоследствии нужно использовать в качестве товарного меда. То есть мы э, жизнестойкость пчел на кроссбридинге, то есть э, э, матка искусства осеменения должна потом создать, которая должна сработать. Мы не должны ее оценивать. Почему очень важно родословные иметь? Ну, во-первых, для того, чтобы повторить так? Если вдруг комбинация удачная будет, чтобы можно было повторить. И для того, чтобы, опять же, отследить, проконтролировать сам процесс ну, эволюции. Естественно, это все нужно и после облетника, и после искусственного семенения в дальнейшую селекцию, естественно, нужно все равно делать испытания. То есть назначение другое мы с вами сейчас рассматриваем и как селекционеры, и как, и как товарники. И оно ну, как-то бьет в резонанс. То есть для чего? Искусство семенения для товарного, я считаю, не, нету смысла совершенно. А вот использовать для дальнейшей э, ну, получения дальнейших маток и использовать как товарных, это вот такая тема. Спасибо. Это тема в смысле инструментального семенения. Да, да, да, именно так. То есть для, я считаю твердо, что ну, есть проблемы с, с инструментальным осеменением, но а, назначение оно абсолютно свое использует. Это контролируемое спаривание. Все. Мы, имеем, мы гарантируем, что в случае соблюдения всех этих правил, что мы получаем нормальный генетический материал, который впоследствии с него надо F1 получать маток. Вот так. А не использовать его в качестве э, товарной единицы. Это ну, непродуктивно и нет смысла. Это как микроскопом в гвозди забивать. Спасибо. У меня, у меня в таком случае вопрос. Островная тема по, э, вот, по э, обгулу маток. Она является тем же ж, почти инструментальным осеменением держать линию. Или нужно только в лабораторном, лабораторном способе ее найти, эту тонкость, эту линию, сохранить? И островная тема, и штучное семенение, это есть контролированное спаривание. Все, это значит селекция, это есть контроль, есть селекция, нет контроля, нет селекции. Но можно считать примитивной селекцией, которой мы пытаемся, частичная, частичный контроль. Но мы всегда можем э, облет даже сделать, и не обязательно это остров иметь, и результаты тоже будут. Для этого нужно аналоговую группу сделать большую, раз, и увеличить количество отцовских семей, два варианта. И, пожалуйста, результаты не будут, не будут хуже, чем в основной теме. Но это больше подходит для, для товарных. А если хочешь серьезно какое-то качество выделить или добавить, как, например, мы вчера разговаривали, BCH или SMR, добавить вороториантость, резистентность, то э, тут э, обязательный контроль спаривания. Мы не имеем права Брать маток, которые бесконтрольно и потом использовать. Я когда-то, э, ну, в, началах, в начале, ну, больше 10 лет назад, когда блетник начинал, собирал все, что надо, материал. А потом э, Геннадий Измайлов, как эксперт, как для меня лидер, Короче, он мне взял, я ему все расписал, все эти самые, он черт, черт, черт, черт, повычеркивал, одну матку оставил в этом самом, остальное все, говорит, вот видишь, пропуск, раз, бесконтрольно, все неизвестно, что оно было, облет на фоне даже 60 семей. Э, ну, допустим, какой-то расы или породы не является контролируемым спариванием. Для расы, да, для товарного, пожалуйста, но если ты хочешь серьезно заниматься, только конкретно, вот одно, вот второе, вот есть папа-мама, вот гарантия, собираешь отцов, эти, отцовские семьи и жесткий, э, ну, отбор. Все. У меня вопрос. Что значит... Если ты хочешь для товарного, значит, пожалуйста, там хоть инструментальное, хоть и как. А вот если для жесткого отбора генетической линии, то там инструментальное проще, лабораторные возможности есть, ну, типа того, что собрать сперму, взять от линии или от трудня того, кого ты хочешь. Что значит товарные и селекционные? Я понял, понял, я понял. У нас есть два рынка маток. Есть товарные, есть селекционный. F1 и, под, и следующее, это матки для товарные. А матки F0, ну или правильно, не F0, а G, генерация, генерацион. F это означает не контролируя спарение. F0 это отсутствует оно, просто-напросто. А правильно говорит G17, например, это 17-я генерация какой-то линии. Это будет более-менее правильно. То есть, есть, для того, чтобы мы линию в чистоте вели, мы должны иметь только лишь контролируемое спаривание. Если она ушла уже в F1, все, это дальше ее путь только, только в товарный. Хорошо. В таком случае еще один вопрос. А как долго мы сможем удержать вот эту вот F1, вернее не F1, а вот эту вот нулевую, нулевое, потомственное, наследственное, то, что будет давать из года в год, 10, 20 лет, 100 лет, сколько оно может, сколько трекционеры могут удержать? Нет. Тут критерий, который подпирает, это инбридинг родственный. Если мы сможем его разбросать на, ну, на какие-то части, да, ну, как можно дальше, тем дольше мы сможем держать эту линию. Понятно, да? Это, это вот критерий, вот он, инбридинг подошел, и все, есть проблемы. Поэтому, когда мы имеем большой массив, ну, пчелы определенной расы, легче с этим работать. Вот есть смотрите, такая, да ладно, историю не буду дальше говорить за эти имбридинговые Если линии. большой, то есть имбридинг является таким негативным фактором, да? Близкородственная связь, кому непонятно это слово. Ну, смотря для чего, смотря для чего. Он, понимаете, это как вдох и выдох. Вот есть вдох инбридинг, а выдох кроссбридинг. Вот мы считаем, что если мы вдохнули, это негативно. Нет. Это нормально, должен быть вдох и выдох, пока это есть, есть селекция. Мы без инбридинга не обходимся, потому что внутри спаривания, внутри расы, это есть инбридинг, но есть дальний, есть близкородственный. Вот мы должны это сделать как можно дальним, тогда мы будем ну, довольно долго сохранять эту линию, ее качества. Как долго? У меня если... вопрос один, Сережа. У меня вопрос один. Как да. долго мы можем ее сохранять при нас, населении и окружении вот такого разнообразия пород, раз линий? Вы знаете, разнообразие никак не влияет, если у нас есть контрольное, если у нас есть спаривание. Если у нас есть облетники и есть искусственное сменение, то никак не влияет. Мы можем, мы говорим, вот там линия пчела была или не была. Мы можем за два года поменять породу на пасеке, ну или расу на пасеке. За два года можем поменять. А за пять спариванием мы вообще фенотип можем поменять. Мы только по митохондрии можем определить, что это кому-то. А нам пчела будет совершенно по-другому выглядеть. Нам сейчас вот рассказывают, этот самый, что вот, по крылышкам можно определить, определение породы. Так вот, эти крылочки тоже можно вырастить, какие надо вырастить. И по фенотипу они будут похожи, а генотипичные будут отличаться. Долго можно, долго можно, довольно долго. Только для этого нужно, нужны схемы селекции, правильно? Я говорил, как же эту женщину звали? Сюзан, Сюзан Кабей. Она опубликовала вольный доступ э, схемы селекции, которые, б, ну, по ее исследованиям, должны э, ну, э, этот оттолкнуть на, ну, подальше, короче. И через один раз исчезла. Думаю, где оно такое? Я там пару штук скачал, э, ну, чтобы чисто потом посмотреть в увеличенном, потому что зрение не важно. А потом слышу, что продала эти схемы селекции за 120 тысяч Э, ну, евро. Ну, думаю, хорошая прибавка к пенсии э, за ну, схемку, которую она набросала, будем так говорить. Ну, то есть, это очень-очень ценится в научных кругах и оплачивается. Хорошо. Как нам, как мне вот простому рядовому пчеловоду, не, если я на своей пасеке любительской занимаюсь такой вот посильной селекцией, это... Это нормально, я удержу там какой-то логически нормально жизнеспособный фон для моих. Ну, жизнеспособный, да. Жизнеспособный, да. Какое-то время, да. Но через время, по-любому, на одной пасеке вы столкнетесь с вредной депрессией. Как ее проверять? Иногда заглядываешь в этот, ну, в смотришь, и много сильно пропусков. Ну, не, есть очень много, а есть вот просто. Ну, ка, вот мы думаем, что такое, это матка, типа, пропускает, или яйца пустые, или что то такое. Да, это влияние пустых яиц. А, получается, яйца э, э, и не неплоидные, а у которых половые аллели совпадают. Ну, 2ХХ хромосома или X или Y-Y, но это тоже как… Половые аллели – это тоже как мужчина и женщина. Если они совпадают, то получается э, ну, X с Y. Естественно, получается, может, женская особь была, может, мужская. А если э, одинаковая, то только однополая получается. Мы видим это диплоидные трудни, получается, и э, пчелы вы, выбрасывают. По пропускам мы можем определить, сильна у нас и бредная депрессия или нет. Тогда, а, вот как как удержать? Для того, чтобы удержать, вам нужно либо своих маток куда-то на какой-то период, на какую-то пастику отдельно, какой-то другой регион отвести, которых вы дальше будете использовать в лекцию, либо у, у кого-то опять взять материал вывести, ну, более-менее похожим по характеристикам с вашим. Пускай они даже по фенотипу чуть отличаться будут, но по характеристикам похожим с вашим. И таким образом вы снова продлите э, свою линию. Э, что важно знать? Материнская линия, это, как и митохондрия, передается именно только по материнской линии, по отцовской нет. Поэтому, если мы хотим э, повлиять и изменить какое-то ну, э -э -э, ну, и, и влияние инбридинга, то опять надо это делать через трутня. Чтобы линию сохранить, так надо трутня добавить к этой линии. То есть либо э ну, взять какую-то семью искусственного семенения с нее взять э трудня и при, э -при, ну, сделать прививку, но ну, не прививку, а соединение своих маток нужных. И тогда... Мы опять на какой-то период продлим влияние имбридинга. Можно я, да? Да, Руслан, давай. Владимир Ильич, я понял, что я в этой лекции ничего не понял. Я помню одно единое. Мой 80-е годы занимался пчелами. Он имел 30 лежаков. селекції такой у него не было. Он выбирал маток от кращих, найкращих. И держал более 20 лет между чолами. И ті чоли собирали от 70 до 90 кг меду. Это было в 80-е годы. Сейчас это дело, когда взялись селекционеры, то це мне кажется, что это просто очередное зарабатывание денег и э, раздувание этой им всей системы. Для того, чтобы заработать, они шукають себе такие опровержения, что это селекция, что именно ее і так далі. и так далее. И так далее. Вот мне нравится ваша селекция и ваш выбор на пасеки маток. Вот это мое мнение. А для нас товарників, это не, как бы, не то самое. Не такая селекция может и не подходит. Ну, а это таке, в принципе. Ну, селекционеры, они себе защищают только таким чином, как на мою думку. Дякую. Ну, дякую за підтримку. Ну, я в принципе да, я в всех книжках. Я працю свою позицию и свою селекцию, так и кажу. Краще из кращих. Весна начинается, все. Зимовля исключительно, это будут батьки. А что касается материала для личинок, для будущих маток, там беру соседа, беру где-то другого, беру какую-то матку. Так, конечно... Смешивание крови периодически на пасеку свою практикую. А вообще отрутневый генофон выбираю и создаю именно из тех, которые в моем регионе выжили лучше всего, приспосабливаются постепенно к кормовой базе, к изменению климата и так далее. Насколько правильно я поступаю, не знаю. Ну, 35 лет... Так вот просто на одном плаву продержался, в собственном соку проварился, будем так грубо говоря. И я считаю, что любая порода до сегодняшнего дня, выжившая, из нее можно, она уже имеет право на ношение какого-то генетического наследия. Потому что она выжила. Раз она выжила, ну в товаре она может быть плюс-минус, дать больше меда, меньше меда. Но если она уже выжила, учитывая изменения климата, изменения кормовой базы, значит, может просто время больше потратить на то, чтобы из нее отфильтровать именно костя селекционные. Ну, ну, это моя позиция, моя любительская такая селекция, я ее придерживаюсь. Ну, и я с такими специалистами, которые плотную селекцию занимаются а тем более инструментальным осеменением, конечно, с ними, я с ними не потягаюсь. Ну, в 80-е годы и снега была по шею. Да, можно я пару слов скажу, потому что интересно. Сначала история, история. Значит, одна девочка написала президенту Финляндии и попросила, чтобы он прислал ей 100 долларов. Так вот, он говорит, ну 100 долларов жалко, а 50 дал. И попросил, э, по этот самый, ну, чтобы водитель отвез президент. Все этот самый водитель подъехал на президентской машине, передал все. И она ему пишет снова письмо. Спасибо большое, только не передавайте через э, президента, потому что он 50 долларов украл у меня. Это... Понимаете, это юмор. но ну, так вот и есть. Теперь из истории. Когда в Украине да, по 90 килограмм больше собирали, в Германии собирали очень долго, по 15 килограмм. И это считалось 10-15 килограмм шикарный медосбор при той пчеле. Так вот, они уже сейчас собирают по 70. И это возможно только благодаря селекции, благодаря отбору пчел. Я о, приводил пример, что э, ну, с Измайловым, когда он селекционную пчелу пытался получить максимально, и получила 780 килограмм. Но это максимум. Но он сделал выводы, что не стоит лучше меньше, меньше работы и получить меньше. Понятно, да? Но э, нужно ценить свой труд, нужно понимать, что к чему. А е, я всегда цитирую Малыхина, он сказал, если у вас получается сейчас, то это уже самое лучшее. Вот сейчас получается все. А наше с вами обучение, это для тех, кто уже хочет э, ну, повысить свою квалификацию, стать лучшей, иметь, иметь лучшее, иметь более лучшую, достойную жизнь. Спасибо. Правильно, победить не судят, если у кого-то хотя бы у одного что-то получается, значит он имеет право на практическое существование и применение. Так, ну подключаемся, пошел, пошел такой. Ой, можно ремарочку, да? Давайте. вы говорите, что на, на Украине собирали в Украине собиралось 90 килограммов 80 руки, а немеце собирала 17. Но, на мою думку, мы уже так доселекционировались, что уже мы собираем 25-30, а Німеччина уже 70. То, что мы в них брали и свои добавляли, и уже сделали такие винигреты, что уже мы не поймем, что то, як то и витки. Вот это моя думка. Ну... Не имеет места быть. Бакфас самая лучшая пчела и понеслась. Так, что Европа скажет? Можно? Можно. Но я хочу сказать, что Бакфаст – это не самая лучшая пчела. Это метод селекции, просто-напросто. Понимаете, я о чем говорю? Это, это не раса. Это метод селекции. Это селекционная пчела. А пчела – это как результат этой селекции. Он, единственное, что он сделал, Бакфаст – чем он э, порвал? Это он использует в своем развитии комбинаторное разведение. То есть, что э, это такое? Он позволяет не раз, э, добавлять новые характеристики, не, раз, не, раз, э, не разбалансированные в тех, которые уже имеются. Все, больше ничего, не надо думать, что это там супер-упер. Это такая же пчела с такими же крылышками, э, э, ножками и так далее. И точно такие матки. Единственное, что э, есть э, по биологии немножко расы, которая, э, ну, у которых матки выходят немного раньше, чем, э, чем мы привыкли. Потому что я тоже попадался когда-то на этом деле и, и уже... Понимаю, что такое тоже возможно. А так это обычная пчела. Если вас устраивает ваша пчела, это отлично, вообще хорошо. У вас нет проблем никаких. А у других людей, которые есть, ищут. Они думают, как сохранить, как изменить, как от отправить на облетник. Так вся Европа э, живет сейчас. Что вас ожидает? Хорошо, ну привет. что ожидать? Пчела в, дико, в дикой природе, если ты ее не контролируешь, она стремится, у нее две цели всего лишь. Выживание и распространение. Это будет безудожное роение. Если у вас уже на пасеке вышел порой, порой второй, это значит, у вас уже проблемы есть. Это я вам точно говорю. И надо менять э, кровь какой то Покупайте у соседа желательно подальше, чтобы не такого близкого матоки, дальше возите. и дальше и будет вам счастье, все вас устраивает пока. Все спасибо да. а ну, Рома, ладно, Рома, давай это потом. Да, я хотел поддержать Руслана, правду говорит. Германия сейчас берет такое количество э, меда, а мы сейчас такое. Это все благодаря тому, что селекция. Ну, а я имею в виду, что много пчел у нас разношерстных. Там Бакфаст, Карника то еще какая-нибудь. А самая лучшая у нас пчела какая? Украинская, степная и карпатка. В каждом регионе своя. Так, кто Ладно, раз у нас пошла такая суперечка, есть кто занимается лет 10-15, 20, может, стабильно какой-то одной породы или какой-то технологичностью по содержанию по выводу маток то ли покупает каждый сезон или раз в несколько сезонов или делает селекцию вот как по примеру Ну так как я например делает выбирает лучшие из лучших, отцовские семьи на них формируются и племенной материал качество что касается переноса личинок в семи где-то на стороне или же даже из этой же из этой общей из этого общего количества и в принципе все это в одном в одном саку так да, в общем с периодическим раз в три года где-то племенным материалом в лице переноса переноса личинок из матки, из другого региона, района, другого пчеловка. Какие есть практики, какие есть примеры по, длительному, по длительной селекции? Либо покупают маток, либо сам занимаются. Я пробовал вид початку своего пасичного попробовал три породы, остановился на третий. I myślę, że sobie szukać nie trzeba. Ja, koroćka, rzucę, ja zatrzymuję się na biskitcji. Tu taka u nas brzola je, jaki reproduktorki je e, plidnij na naturalną. Można, jak, jak sobie zaborzajesz, można kupić sztuczno zaplidnione, czy naturalno zaplidnione, ale reproduktorka i Ja z niej e, no trzeba dziewięć się na e, rejon, gdzie jest pasika. Jak ja e, w jednym roku, mnie e, e, pożyto skończył się na Kulbabi i później w osynie szujno e, Zolotarnik, a Bakfast Пане Сергію, подтвердите, как все породы, большинство пород бжил потребує для себя 90-100 кг корма, а квас потребует 120-150 кг. Звідки я его возьму? Тому треба дивитися також на свои потреби. А є дуже плідний и очень ройливый, он очень охотно роится. И все мне говорят, что ты с этим будешь делать. Я буду использовать той то инстинкт, инстинкт, главный инстинкт бржолины, который який меня есть руйня. Я долгие роки зарабатывал на отводках, дуже був і, і, і, і я мов з чого робити відводки Ну и так треба до, достосовуватися до своїх потреб. А то что діється що робиться в Польше зі штучним заплідненим то вы знаете, что 95% светового запліднення припадає на Польшу И у нас можно купить в нас можна купити товарні матки, Sztuczno zapłidnienie. Jakie one są, to ja już nie chcę powiedzieć. Tylko matkowod ma te same grze, a jaka robota jest, a ile kosztów trzeba, żeby te matku choć w nukleusie, w porównaniu z tym, że win wzięła i sztuczno zaplidnie. Tam dwoma nie najbliższe. Доброе, как двома, а часом из одного трудня возьмем <laughs> насинение. Вот и столько. Ну, дякую, дякую. Так что так, вот такая система. И чем, и как сейчас Польша, какими матками користуются больше? Как <laughs> почитать оголошение? то продам э, скленар скленар 441, э, Карпатку. Один матковод продает 5-7 <laughs> Можно я скажу? Да, Евгений. Я пчеловод молодой, пять лет только занимаюсь пчелами. И с этих пяти лет, два последних года изоляции хорошо, ну, получается у меня по вашей изоляторе Меллинина. Сейчас пасека 47, и все в изоляторах сидят. Вот я сижу и думаю, какая разница теперь мне, какая у меня будет порода на пасеке. Если я освоил изоляцию, и в этом году еще хочу попробовать двухматочное содержание, мне кажется, мне все равно будет. Бакфас это или Карпат. О, Женя, и ты тему закроешь пчеловодство. Да, и все, Логусь. я закрою. Мне теперь все равно, какую. Последнюю породу брал бакфас, да. Но они у меня в центре села пасека. И, ну да, мне она спокойная пчела, чтобы она не гонялась за мной и за соседями. Бакфас, да, спокойный. Ну, В принципе, можно и карнику спокойную найти. Карпатку, если с ней там поработать. Смотрите, ну, если, если из года в год пчеловоду при определенных приемах элементарной любительской селекции, как я уже сказал перед этим, как я постоянно об этом говорю и везде об этом пишу, выбираю, какие критерии, по каким я делаю любительскую селекцию. Склонность к болезням и нормальная зимовка. Меня абсолютно не волнует товаропроизводительность этого того, что я отселекционировал. Я сделаю выход товара хоть молочке, хоть по меду, количеством. Я удвою, утрою пасеку, затем на последнем медосборе главном сброшу их, как по Волоховичу, в кучу, в гигант и возьму тот товар. И слово «раение», вот «неройливое», вот у меня больше всего вот понятие, как это «неройливое». Это единственный самый жесткий, мощный инстинкт, миллионы лет существующий в природе, и благодаря которому пчела выжила до сегодняшнего дня, она боролась со всеми болячками, благодаря роению она выжила. И вдруг тут только неройливые, как можно меньше ройливые, от раения не нужно бежать, не нужно с ним бороться, раения нужно управлять. Почему весной пчелы не нужно никаких стимуляций? Они рвут подметки из-под себя, на всех парусах матка, семье дай только корма, достатки натуральные, и все. Не суньте туда печки, эти разные обогреватели, стимулирующие подкормки. Ее гонит один единственный инстинкт выживания. Как можно быстрее нарастить, дойти до кульминации где-то трех поколений и разделиться в природе. Это инстинкт размножения сохранить себя как вид. Теперь роевая энергия. Откуда такая вот мощная роевая энергия у вышедшего роя, которой мы завидуем и на которого некоторые молятся? То же самое. Инстинкт выживания вышедшему рою теперь, допустим, в июне месяце, по середину лета, нужно вырастить минимум два поколения и накормить корма в зиму, чтобы выжить в природе. Вот этих два фактора. Два фактора. Инстинкт, накоплен, бурный взрывной рост с весны и раевая энергия. Объединяет один единственный общий инстинкт выживания. выживания. Весной этот инстинкт позволяет от традиции разделиться, сохранить себя, как вид размножиться в природе. А рой, вышедший середине лета к середине лета, должен поменять два поколения, нарастить минимум и накопить корма в зиму. Этих два инстинкта, никаких там энергий, там где-то каких-то придуманных, единственно объединяет два фактора. Это инстинкт выживания, что рой, что стартующую весной пчелу. И, от, и бежать от роения, вот как часто говорят, мне нужно неройливая. Вот мы ищем неройливую породу, чтобы она не роилась, и мы не знаем, что такое роение. Ну как это, если в природе не было роения, то этой линии вообще не было. Выживание и роение они будут без вмешательства человека всегда, потому что это природа заложена. Это мы ошибаемся и говорим неройливую пчелу. На самом деле таких пчел не бывает неройливых. Есть легкоуправляемое роение, это то, что мы должны искать. Понятно? Есть легкоуправляемое роение, значит, есть результат какой-то, который прежде всего экономит нам наше время. Понимаете, да, о чем я? Что-то еще хотел сказать. А, по поводу э, мнения того, что бакфаст кушает много. Э, бакфаст такая самая пчела, как и любая другая. И кушает ровно столько, сколько, э, сколько он может съесть. Она не кушает на килограмм больше или на пол полкилограмма больше или на полграмма больше. Если больше поедают для собственной, значит семья больше. Если больше семья... Тогда и результат какой-то есть. Но мы всегда знаем, что мы имеем либо пчел, либо мед. И нам надо делать так, что в момент урожайности, в момент сбора медосбора не было расплода. Тогда мы весь мед получим в семью и хватит и нам. Мы должны встроить свой бетон меда, в их... она начала дикая, по сути дела. Мы думаем, что она домашняя. Нет, она всегда была дикая. И мы встраиваем свой бетон меда, свою прибыль в эту систему. Вот так это должно работать, по идее. Так что не, не берет она больше. Еще хотела обратить внимание на такую вещь, которую вот хочется, чтобы Владимир Егорович тоже послышал это дело. Ну, я, а наверное, меня слышно? Ну правильно, я об этом как раз и сделал основной да. акцент. Роением не нужно. Ра... Вот часто мы открываем любую литературу сейчас, хоть того столетия, хоть этого. Как бороться с раеем? Вот вы возьмите блогеры. Как, боро... как я борюсь с роением? Как бороться с роением Да с ним не бороться. Им нужно просто умело управлять. И я в, в подтверждение подтверждение этого, этого сказанного фраза, как, я не знаю, Прокоповича, только тот, кто умеет управлять инстинктами, имеет право вводить эту божью кома. Не придумывать свои инстинкты, я не знаю, на каком уровне мы можем сейчас в эту биологию вмешаться, а именно управлять существующими. И почему я сказал, что любая линия, выжившая до сегодняшнего дня, выжившая, из нее можно сделать нормальный селекционный материал, потому что она выжила. Это потратит больше понадобится больше времени. Но отселекционировать в ней ядро нормальное, которое будет давать потомство, можно, потому что она выжила, она приспособилась к нам. Чела, не мы сейчас умные, а вот тут присутствующие, что мы можем управлять там чем-то. Пчела просто к нам приспособилась ко всем нашим вот этим вот манипуляциям. Ну, приспосабливаемся, да, друг к другу Давай, Валерий, свежая. Я не могу согласиться с Сергеем, так правильно. По... Методологии. Если Бакфас ⁇ это методика, то э, украинскую степную 3, 5, 10 лет, проводя селекционную работу, мы все равно получим украинскую степную. А это относится к Карпатке. Это будет Карпатка, другие породы это будут, другие Итальянка Лекая. Это методология. Так, и такой еще вопрос. Егорьевич. Если мы проводим селекционную работу, мы каждый год должны какие-то получать новые результаты. Это цель селекционной работы, постоянный процесс улучшения. Вот. То есть мы сегодня, если в прошлом году получали 50 килограмм семьи, то мы должны в этом году получить где-то 55, в следующем 60. Вот. Какие сегодня ориентиры, цели для пчеловодов стоят у нас на Украине, в Европе, чтобы э, это самое матки обеспечивали работу семьи на какой-то уровень вот есть такие цифры Владимир так, ну, я насчет... собирать? породная вот, семья смотрите насчет того насчет товара вот вы сказали в этом году 50 ну нужно проводить такую работу на пасеке селекционную я так понял чтобы в этом году ну как у нас План на пятилетку. В этом году мы 50, на следующий год 55, а потом и а потом 60 через 3 года, а через 30 лет. В природе оно будет столько, сколько мы сейчас запрос дадим такой. Тут все относительно того, а даст ли нам природа, мы, возможно, через 10 лет при таком по изменению климата, если в 2030 году Херсонскую область вообще пророчат быть пустыней, елки-палки, вот представьте, а мы сейчас планируем, задаем себе программу 50 в этом году, там 30, тут хотя бы вот то, что у нас сейчас есть, если не будут болеть семьи, и мы будем получать из года в год проводить, я, например, это моя позиция, проводить селекцию согласно Постепенному изменению природных условий, кормовой базы, климатических условий. Но пчела должна эволюционно, эволюцию никто не отменял, она будет постепенно именно от местной аборигенной к этому приспосабливаться. Не Это будет не за нашу жизнь, дальше будет, но именно та пчела, которая здесь выживет, будет ли селекция существовать, не будет. Может, и нас уже не будет. Но пчела будет существовать и селекционироваться, как она и была раньше, еще до нас. Понимаете, почему я эту линию и практикую? Вот то, что живет сегодня рядом со мной, и с изменением климатических условий. Если раньше, 30-40 лет назад, крещенские морозы, елки-палки на носу, завтра... Крещение, плюс 10 градусов, елки палки. Я когда-то кто-то мне звонит, меня постоянно на языке говорю, климат меняется, вот поэтому нужно пчеловодам и применяться, присматриваться к пчеле, как она ведет кормовой базе, почему и я снова отстаю свою вот местную эту селекцию, согласно вот этим изменениям. Мне один молодой звонит, говорит, где вы видите изменения климата, как было такие? но ну, если ты родился вчера, если тебе 20 лет от роду... Ты только увидел пчелиную семью, то понятно, для тебя, конечно же, изменений в природе ты не увидел. А если мы 30-40 лет назад, ну не пускай больше, там 50 лет назад, со школы идем и сугроб головой ныряли в это в середине зимы, а потом друг друга вытаскивали за ноги, то мы, я же забыл, когда мы снег видели нормальный, у нас сухота такая пошла. Вот представьте, если южные регионы уже саранча начала заселять, я рассказывал, что в Испании уже колонии китайских шершней поселились, не поодиночно, а колониями. А у нас уже тропелелопсквары уже начинают прощупывать и наши широты. Ну вот вам, пожалуйста, а мы, а мы ждем, а мы сейчас задаем себе программу, а как же нам вот в товаре видеть то-то и то-то. Я снова приведу пример уже так, если точку поставить на моей позиции в селекционном вопросе. Как делал, как проводил свою селекцию на пасеке Волохович? Каждый год покупал по 10 маток. Где он брал там? Ну, со стороны, короче, наверное. И на протяжении сезона выбирал из них, ну, лучшее. Четыре семьи у нее были лучшие из лучших, которые. Они перезимовали, потому что в этом году они только единственное могли поменять свою пчелу. Почему говорят, что матка себя проявит на следующий сезон? На следующий она себя проявит. Почему? Потому что в этом сезоне при формировании ее на отводке, она единственное, что успеет, просто обновить свою пчелу. Ну, покажет зимовку. А уже то, как она будет ну, склонна к болезням и свою товарную способности, она покажет на следующий сезон с обновленной своей пчелой. Так вот он выбирал из десяти этих лучших, создавал, плюс там подключал своих семьи, отцовское делал. И одну из всех приобретенных лучших брал привычный материал. То есть ежегодно он брал, он создавал трутневый фон лучшие из лучших, те, которые у него получались. Ну, брал, да, чтобы не было инбрининга, чтобы он часто не путался под ногами этот на своей, в своем сакуне вращался, он брал со стороны, выбирал лучший из лучших. Это было на протяжении десятилетий. И так оно и будет. И не, я не верю, что порода, та же порода карники, степная, как вы сказали, или карпатянка, та, которой пользовались, Витвицкий еще, Прокопович, сейчас ее, ту породу тех времен, с той физиологией, тем кли, в тех климатических условиях бросить в, нашу, в наши условия, я не думаю, что они показались такие же результаты, такие же и по медопродуктивности, и по болевочкам особенно. Была ли бы у них такая резистентность, устойчивость к изменению, вот, к нестабильности климата и особенно к кормовой базе, потому что фактор резистентности как раз и является основой и пищевой. Пчела относится к насекомым с узко-универсальным питанием. Всего два продукта в распоряжении пчел, всего два – мед и пыльца. Вот представьте себе, эти два продукта позволяют создать такой уникальный продукт, как маточное молочко, бессмертный. В нем нуклеиновые кислоты, аминокислоты и стволовые клетки. И это маточное молочко, как Стэнфордский университет, дал ему название «бессмертный». Вот представьте, он по кругу ходит, а кормилиц, матка яичники, пчела, снова личинка, яйцо, кормилица и пошло. И вот представьте себе, кормовая база с э, той, тех времен, с 200-летней давности, с тем изобилием полифлорным аминокислотного состава, именно подчеркиваю, аминокислотного состава. И плюс сейчас наши. Смогла бы ли тогда та природа вернее, ее сюда взять, она бы выжила, и вот так просто виртуально перенести ее через 200 лет назад и кинуть сюда. Она постепенно выживала, приживала, менялась, гибридизация была там или помесь не знаю как между ними, но они согласно изменению вот этих климатических условий, температурного режима, кормовой базы, постепенно физиология приспосабливалась, эволюционировал я не знаю как. Чела внешне не меняется, но физиология, постепенно приспосабливалась к внешней среде. Почему я и стою на, этой, на этих своих позициях вот такой селекции? Вот то, как оно есть у тебя рядом с тобой, в твоей кормовой базе, под, твоей, под этой солнечной активностью, при этом изменении из года в год. Вот оно и должно составлять это ядро. Это хотя бы, в крайнем случае, племенной трутневый генофонд. Все то, что мне не нужно для трутневого генофонда, я даю трутневые рамки, я забираю на гомогенат, и все, эти трудни у меня не путаются под ногами при обуле Ну, это так, может, я неправильно делаю. Может, Сергей возмутится. Брагин. Нет, логично, Владимир Горгиевич, это все правильно, и мы должны идти таким путем, я понимаю тоже. И сегодня мы, товарные пчеловоды и ученые, Тогда идем двумя путями. Первый путь – это обеспечить имеющийся уровень производительности пчел, пчелиной семьи. И второй путь – это процесс улучшения. Но здесь ученые должны иметь перечень требований к кормовой базе, вот, который бы можно было сравнивать производительность семьи год от года. Собрали 50 килограмм, 90 или 110 килограмм и в различных районах, Европы, Украины, юг, север, чтобы мы могли понимать, на каком мы месте находимся. Вы знаете, где самая большая... Я вот когда в советское время заканчивал школу Человодского, у меня была на экзамене кормовая база Советского Союза. Где самые большие медосборы, где самые маленькие? И где, вы думали, самые большие? Архангельск, Заполярье, семья 115 килограмм, 117. а самые маленькие – Дагестан. Там декабрь еще не зима, январь и февраль уже не зима. Казалось бы, пожалуйста, там размахнись на всем. Да не, не тут-то было. Поэтому, как вам и… И где, где лучше, как будет, и как меняться. Каждая порода и, и условия применяют, применительно того, что мы, что мы имеем в своем регионе. Вот сколько берет кавказянка, кавказская пчела, какую она берет сахаристость из нектара? Вот кто знает. Одно время она у нас очень серьезно так вот... Зашла, вошла. Ну, Повышена. Самую низкую? Самую низкую. 4% берет сахаристость. Ее, когда после войны завезли с Красной Поляны к нам, потому что на Украине, на территории Украины во время войны, то еще Второй мировой, погибли пчелосемьи, а нужно было как-то как восполнить эти потери. И завезли кавказян. И все пчеловоды, даже позже, все пчеловоды были просто в ужасе, как она на, на изобилии кормоводам, там, гречиха, если был, как она себя проявляла. Забивала медом все. Все были ну, просто, ну, понятно, что для пчеловода это пристало. А попадая вот эту идиллию кормовой базы, потому что она на в горах Кавказа, она такого не видела. А Карпатянка наша какую сахаристость берет? 11. Да. Ей 11 8. не показывает. Это минимум она берет. Ей не показывает больше. Вот представьте себе разница И почему, почему Кавказянка была в авторитете? Потому что я попала попал в эту идею и забивает сразу гнездо. Все забило, пчело вот открывает, забито все медом. глаза ну, разбежались. А потом началась зимовка. Ну, от, рано радовались. А зимовка нам дала шик, потому что там на Кавказе зимний период всего-навсего два месяца. И каталаза, активность фермента каталазы низкая. Нет смысла и нет, не было необходимости консервировать каловые массы на полгода в безоблетный период. И все, пошли проблемы. А уже все, а уже генофон трудневый пошел гулять. Начали как-то от этого бежать, обежать уже было поздно, выдыхали десятилетия. Кавказянку завезли по причине той, что не было кому клевер опылять. То есть это была проблема. А кавказянка справлялась с этим делом. А задача тогда партии правительства – животноводство поднять и догнать и перегнать Америку по, по молоку. Поэтому кавказянка справлялась в первое время. А вот зимовка, э, аскофероз, ой, аскофероз, назематос, это вот проблемы, с которыми мы столкнулись. Так я вам, Сергей, я вам скажу больше. Кавказянку, клевер был в, в центральных регионах и там, и, и, Советского Союза, центральные Российской Федерации. И там для того, чтобы клевера пылять, нужно было хоботок 7,6 кавказянки, 7, но она, она не зимовала. Они Провели селекционную работу со среднерусской, а там 5,5 хоботок, он клевер не опылял. И решили сделать вот такую помесь, вот этих двух пород, чтобы зимостойкость оставить и среднерусской, а хоботок, чтобы получить кавказянки для опыления клевера. Не получили ни то, ни то. Вот такие Поэтому, не получится. Почему я, почему я говорю, то, что в этом регионе растет, живет при этой солнечной активности, при постепенной смене климата, при постепенном ухудшении, к сожалению, кормовой базы, это и должно выживать. А то, что мы откуда-то завезли, это временно. Это временно, мы можем пере, перепортить, то, что у нас есть природное. Можно, Владимир да, Вадим Темченко, Запорізька область. Хотів добавить трошечки по поводу и Кавказа, и украинской степовой. Ну, держали мы, и Кавказянка была, через наши руки проходили, правильно? Ви кажете. дуже так вона до себе болезней гребе на себе. Вечно вона с зимовки не вийде. Ну, то, что меду вони гребли в один улик по 11 кг в лежак, то, то таке было. Ну, то ладно с тем. Ну, сейчас проблема стоит в том, что обработка аграрии химикатами наших земель нам не даст, якби бы кто не хотел, чтобы восьмикрилу пчелу там найти, чи бахвас чи еще якусь, нибудь ну нам не даст того, вин, какой вин должен, потому что линь хімію настолько, что уже от этого соняха начинаешь просто тикать, шукати где лучше. Бывает, что так приезжаешь на поле, а на тому соняху, побрызканы только химикатами, и пчелы даже немає. І и максимум, что он давал у нас в том году это Запорезька область ближе до, до, до Васильевка, в Рихо Васильевка, Три килограмма, больше он не давал, отож десь взять 60 килограмм, мне тут супер суперпчелу, чтобы взяла с такого яда химикатов, вот и имеет. Спасибо. Ну да, ремарка, конечно, справедливая, понятно, что тут никакая порода, если, если мы сами себе не напортачим, или, или нам не помогут аграрии, то там хоть какую золотую породу не применяй, она... Она там она просто хорошо, если она вообще выживет, не то, что там товар нам даст. Но это беда, это проблема, проблема не только наша, там и Европа вся страдает из этих заботливых аграриев, в кавычках. Так, хорошо, поэтому, коллеги. Поэтому, если кажут, я и выбачаюсь, поэтому, если кажут что Германия там вышла на хороший уровень. Возможно, Германия, может, она очень щепетильна по поводу качественных обработок. А у нас все идет, как помийная яма. Все китайское, есть хорошие препараты, которыми можно обрабатывать поля. Но у нас, как бы, как фермер, чтобы взять подешевше. И оно тут выливается в одно ціле. Ну ладно, не будем о плохом. Будем надеяться, что все-таки как-то... Нам зараз до перемоги, до жить, и там все нормально, все будет нормально. Так, на следующем, на следу, в следующем зуме, ну, как бы вы не хотели, вопросы не даете, значит, буду я вам навязывать. Предыстория применения технологий завтрашнего дня, изоляции матом, и особенности формирования жирового тела, которое стоит в основе этой технологии. Так. Всем спасибо большое за внимание. Надо бронить. На все доброе. Доброе утро. Всем до свидания. Всем спасибо. До свидания. Да. Всем до свидания. Быть. Успешного дня. Надо бронить. Дякую всем.